Здравствуйте, с вами Диана Билан и английский язык для детей онлайн школы ILS. В этом видео вы узнаете, какое произношение американского или британского английского более правильное, а также узнаете разницу в грамматике и научите слушать носителей этих двух вариантов английского. И все это невероятно важно знать для прохождения успешного аудирования, а также если ребенок изучает английский на уровне начинающих. ILS – your bilingual future. Почему детям сложно дается аудирование, восприятие речи на слух, когда начинают говорить носители? Одной из причин является отличие произношения самих носителей. А это, к сожалению, не объясняют и не разбирают на уроках английского в школе. Затронем наиболее ярко выраженные различия в произношении. Например, буква «р», стоящая в середине слова или в конце английского слова не произносится в британском варианте. Work, burn, other, clever. Но будет явно прослушиваться в американском варианте. Work, burn, other, clever. Буква T. Всегда слышится в речи британцев, например, take, attack, what, cut. В любой позиции. Американцы опустят последнюю T в слове what cut. Британцы всегда скажут I can look, but I can't do it. Американцы же, говоря я могу, произнесут can очень быстро. I can look. Отрицательную же форму я не могу они выделят, потому что они должны быть уверены, что слушающий точно понял, что они не могут это сделать. И скажут I can do it. Британцы скажут через А слова banana, tomato, lump. Американцы произнесут эти слова через «э», как «банэна», «тэмэйтэ», Необходимо отметить, что кроме того, что эти варианты английского отличаются по произношению между собой, внутри своих стран они тоже отличаются. И в Великобритании, и в Америке есть так называемые диалекты, которые захватывают также и произношение. Эти различия в произношении Великобритании проявляются гораздо сильнее, чем в России. Мы, например, легко понимаем жизни других городов России. Ведь, согласитесь, произнесение некоторых гласных по-разному, например, более акающее, особенно не мешает нам понимать друг друга. А у британцев совершенно другая картина. Диалекты в разных регионах настолько различны, что они приводят в некоторых случаях к непониманию между местными жителями. Поскольку в свое время шотландский, валийский, ирландский и другие языки сильно влияли на английский, это способствовало возникновению диалектов в британском английском. Диалектов в Соединенном Королевстве более 40. Самый известный из них ⁇ это стандартизированный, тот, который изучают все иностранцы, в том числе и мы, на котором разговаривают в университетах, в СМИ и элиты Великобритании. Это, кстати, примерно 2% населения. Далее самые распространенные диалекты ⁇ это Кокни, Скаус, Джорди, Эштуар, Питматик, Мейкем и Бруми, ну и многие другие. Давайте послушаем, как звучит диалект Кокни. А вот Well, look, I know you haven't seen much of me for the last couple of years, but there's reasons for that. I mean, I had to go and grafting abroad, you know, cos there's no work in here. And, well, you see, me and your mother... Don't like each other. No, no, no, it's not that. Uh, it's just that... It's just that, well, grown-ups tend to have the ups and downs. Just like you. Well, I'll read some, that says me a bee, but uh, that doesn't mean I don't like you, you know. А эта маленькая принцесса разговаривает на йокширском диалекте. И «Скаус». Маги, как ты «бух»? «Бух» «Бух» и на курицу на завтрак. В США ситуация похожа Самые распространенные диалекты «Inland-Northern» «Mid-Atlantic States» «Midland» Нью Йорк City» North Central, Western, Southern и другие. И все они отличаются по произношению звуков. Одни говорят более выраженное R, другие менее. А, давайте послушаем, как дети разговаривают на американском английском и чем он отличается от британского произношения. No, I would not eat fish in the morning. I know I won't like it. I hate salmon. Переходим к грамматическим различиям между британским и американским английским. Итак, первое различие заключается в выражении принадлежности. Американцы говорят, у меня есть, используя have. I have a friend. У меня есть друг. Do you have a friend? У тебя есть друг? Британцы же чаще используют конструкцию have got. I have got a friend. Have you got a friend? Слова, обозначающие группу людей. Team, class, committee. И другие воспринимаются американцами как единственное число. The team has won. То есть для них людей может быть много, но группа одна. Британцы рассматривают эти слова и как единственное, и как множественное число. The team have won. The team has won. Ну, конечно, все зависит от говорящего. У американцев принята система 12 часов в сутках. Расписание транспорта, автобусов и поездов у британцев указано по 24-часовой системе. Еще есть э, несколько различий, но в целом они не играют значительной роли. Грамматический струй языка фактически идентичен. И вашему ребенку нужно просто хорошо владеть и понимать грамматику. И при правильном преподавании это сделать легко. Если ваш ребенок владеет грамматикой, лексикой, произношением и грамотно говорит, знает особенности и понимает другие диалекты, его поймут все. Напишите, а какие различия британского и американского варианта английского наблюдаете вы, может быть, в школе или у репетиторов? И не забудьте подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали, и поставить лайк. Если ваш ребенок начал изучать английский в школе и не понимает правила, не умеет строить предложения, приходите на мой мастер-класс и узнайте, как быстро заполнить пробелы в грамматике и сделать так, чтобы ребенок захотел изучать английский с каждым днем больше и больше. Ссылка на мастер-класс под этим видео. ILS. Your